симуляторов, предназначенных для подготовки врачей. Вообще институт он такой разбросанный, то есть вся медицинская часть, она здесь от 6 зданий, плюс рядом клиника на 840, а плюс есть специальная маленькая трансляционная клиника, которую сегодня посмотрите, но на маленькую нормальный переход с науки в практику. И плюс наш такой научно-исследовательский институт, где геном, гигантом.